Кириан, дружище мой, поздравляю тебя. Тебе сегодня уже три годика, три, прикинь, три. Будь умницей, послушным будь, здоровым, крепким. А я с гитарой не зря сижу сейчас поскольку сам не смог приехать, извиняй меня, прощай, я исправлюсь, обещаю, а с гитарой не зря, три года тому назад ты сейчас уже можешь понимать, о чем я говорю, слышать, слушать, три года тому назад ты появился на свет. И мы с папкой твоим приехали в роддом, вышла мама, а мы такие на кураже, сын родился, классно, круто. Приезжаем в роддом, и она вынесла фотографии, показала на телефоне на маленьком, и, знаешь, я приехал домой, сел вот это вот ощущение какого-то полета сын родился не у меня но у друга моего и вот это ощущение полета было сумасшедшим осенило написал песню тебе ты ее слушал я ее исполнял как-то я говорила даже что ты под нее засыпал вот так вот не знаю правда это или нет но это было и поздравляю тебя и хочу ее сейчас исполнить Мир пополнился юнцом Радость в жизни Это дети Кто-то стал уже отцом Мама Выносила сына Силы боль, что пронесла И уже открыто, мило Улыбается дитя В семье праздник в жизни, его не всем понять, с появлением новой жизни, лишь способен осознать осенью в ноябре, лучик солнца заглянул в окно, протяни, Ручки мне дарю тебя теплом, слезы из глаз, слезы радости и счастья поздравляю я вас. Пусть минуют вас не День настанет. Улыбнется, за малыш. Мама скажет, папа скажет, кошки крикнет, ну как ишь, Поползет потом на ножки, Станет бодро и всерьез, Побежит куда не зная, принесет оттуда роз. Протянул. Ручонки скажет. Мама, я букет принес. Осенью в ноябре лучик солнца заглянул в окно, протяни ручки мне, одарю тебя теплом. слезы, полились из глаз. Слезы и радости и счастья поздравляю вас. Пусть минуют вас ненастья. Эти два куплета ты уже можешь исполнять, ты вырос, все, о чем я пел, можешь делать, ходить, бегать, дарить маме цветы, радовать родителей своих. А третий куплет – это то, те слова, которые тебе еще предстоят в жизни. С годами все начнет проявляться изменяться. Пролетает время быстро, Кеды, Азбука, Любовь. Дни проходят, сын взрослеет, Свадьба свекор, и свекровь. И уже неба на слышке. Переживает это вновь. Год им часа, словно птицы, время внуков настает. Родились у сына, дети, радости круговорот. Осенью в ноябре. Лучик солнца заглянул в окно, протяни Ручки мне одарю тебя теплом Слезы полились из глаз, слезы радости и счастья Поздравляю я вас Пусть минуют вас ненастья